Хочу пояснить, а, в чем кроется причина позднего перевода барабанчика в следующее положение на винтовке Матадор да. Вот смотрите. В таком положении а, толкатель находится в глубине ствола. Начинаем заводить. Следим вот за этим рычагом. Вот этот рычаг вот этим местом а, толкает барабанчик. Я барабанчик сейчас ставлю для наглядности. Так вот он пулю дослал. Начинаем заводить, тянем, тянем, тянем, тянем, тянем, тянем, тянем, тянем, тянем. Начинается движение барабанщика, в этот момент игла толкателя уже вышла из зоны барабанчика. тянем дальше, начинается усилие проворота. Вот эта пружина изгибается вверх относительно своего положения, так как барабанчик выше плоскости пластины. Тянем дальше. Вот. Барабанчик перевернулся. Следующая. Тянем. Барабанчик перевернулся. В идеальных условиях вроде бы работает. Но на винтовке это происходит не совсем так. Как я показывал в предыдущем видео, а, до сюда доходит взвод, барабанчик стоит. Дальше надо надернуть сильно, чтобы он дальше провернулся. В чем причина двойного хода. Вот смотрите. Вот на эту пластину. Она двигается. Вот началось движение. Вроде бы все хорошо. Но присутствует люфт. Вот этот вот. И теперь смотрите. Вот мертвая зона. Вот примерно 5 миллиметров Пластина стоит на месте. А рычаг взвода ходит туда-сюда 5 миллиметров даже больше наверное. почему такое происходит это э, как бы потери времени на взвод вот это место вот это место здесь должен быть приливчик то есть я думаю если здесь стачивать его не такой формы а чуть-чуть увеличить то этот момент Толкание вот этой грани ролика этой стороны пластины наступит раньше. И, соответственно, вот эта подача будет непрерывная. А не только в конечной стадии, когда вот тут он уже упирается. Ролик вот в эту часть пластины. То есть вот тут, в этом месте, у нас провал идет. В подаче, вернее, в повороте барабанщика. Вот тут надо сделать наплыв. Или не делать такую глубокую выточку. Место это сделать позволяет. Потому что видите, тут, тут спокойно можно миллиметр добавить с этой стороны. Вот отсюда и до сюда. Примерно 5 миллиметров. И будет все заводиться четко. Уже вот в этом месте начнется довод. Вот такие у меня мысли по конструкции. Переводчика барабанчика. Спасибо.